Погоду эксплуатации, ну, немножко потерлись, сидушки, ну это все ерунда, тем более все под водой, не так видно, когда сырая древесина, все незаметно, другая фигня, вот все дерево, в принципе, хорошее, как бы нам обещали, что вот этот кедр, ну вот две даже видите, как грибочек, столько какой-то большой, Вот, эта вот вещь неприятная тем более наверху это хлоркой конечно я попробую пройти но видать наверно какая-то доска была зараженная какой-то гнилью или еще чем-то я не знаю должен кедр вообще подвергаться такой теперь... а, ну, больше вроде без ксекур